Я зажгу в твоих строчках огонь, Я сожгу себя изнутри, но запомню тебя навсегда. Я отдам свои крылья тебе, и ты улетишь. Ты не скажешь пора, ты не скажешь пора, ты всегда так спешили. Я буду смеяться, смотря высоту И глухо рыдать о потерянных днях Но тебе никогда я сказать не смогу Но теперь никогда я сказать не смогу Что со мною не так Что со мной, что со мною не так что со мной, И в моей черной куртке довольно стихов, достаточно новых идей для тебя. Я помню, как ты улыбалась во сне, всю жизнь, начиная с нуля, А когда мое чувство порвется, как нить, вся реальность тут резко Сведётся на нет. Ты поймешь, как легко. Целый мир поместить в первый выпавший снег, первый выпавший по а ноги снег, первый снег. Один. Спасибо. Спасибо.